Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы делаем второй прогноз для знака Телец на август, извиняюсь, на сентябрь месяц. И вначале я хочу поблагодарить Наталью и Елену за доматы. Ну а сейчас давайте перейдем а, к раскладу и посмотрим, какие цели у вас и задачи на этот месяц, с помощью каких событий вы будете сможете решить эти задачи по работе, по отношениям. Итак, задачи на месяц. Первая карта Верховной жрица. карта пассивная, карта углубления в какие-то знания или в себя вовнутрь, карта, которая говорит, что в этом месяце, возможно, будет какая-то женщина иметь такое большое влияние на вашу жизнь. Ну и как совет она может говорить о том, что нужно сходить, может быть, к астрологу, торологу да, или какому-то эзотерику, чтобы прояснить что-то для себя, разобраться в себе, получить вот такую консультацию. Так, и, конечно, карта говорит, что обратите внимание на свою интуицию, она будет вам прям какие-то очень серьезные сигналы, посылать какие-то знаки, давать какие-то подсказки, прислушивайтесь, и тогда вы примете правильные решения и э, сделаете правильный какой-то выбор. Но еще карта говорит о том, что Храни какую-то тайну, или если у вас какие-то тайны есть, вы не хотите, чтобы о них узнали, предпримите меры там, не знаю, в соцсетях, в документах, в деньгах, чтобы это осталось тайной. И если вы обладаете какими-то чужими тайнами, да, кто-то вам что-то рассказал, или вы случайно что-то узнали, их тоже нельзя раскрывать миру. Если вы работаете с аппаратурой видеонаблюдения, какой-то такой техникой, которая тайно да, может наблюдать, то тогда у вас будет много работы. Или если вы, допустим, предприниматель, или сами устанавливаете у себя где-то на работе видеооборудование, карта советует проверить вот это оборудование, пересмотреть, может быть, какие-то записи или установить дополнительное где-то оборудование. Так, карты посмотрим теперь на события. Шестерка пентаклей. Возможно, многие из вас чувствуют себя, как сказать, что вы нуждаетесь в помощи, что вам нужна может, какая-то материальная поддержка, да, вам нужны какие-то события, условия, люди, которые бы помогли вам выйти из какой-то кризисной ситуации. Эти люди, события придут в сентябре месяце, и они помогут вам да, выйти из какой-то ситуации. Но здесь надо иметь в виду, что помощь-то она придет, вам могут, допустим, занять в долг, да, или вы можете взять кредиты, вам одобрят. Но это не есть решение проблемы. Это временная, может быть, какая-то ситуация такая, что вам, если вы действительно нигде не можете больше взять, и вам приходится, да, вот прибегать к такой помощи, то, конечно, да. Но если вы не первый раз уже, допустим, берете кредит, да, у вас есть другие кредиты, то эта карта говорит осторожнее. Ищи какие-то другие выходы, ищи лучше э, заработки, да, другие возможности прихода денег. Э, но вот старайся в долги не влазить. Во-первых, ты будешь обязан этим людям, да, если они тебе помогают, или этим организациям все равно это придется отдавать. Во-вторых, если ты сам не будешь э, что-то предпринимать, какие-то действия решительные по выходу из этой ситуации, то ну как ты выйдешь оттуда? Постоянно на помощь надеяться, дальше и дальше залазить – это не решение вопросов. Вообще, карта говорит, с финансами можно решать вопросы в этом месяце, но старайтесь это делать не за счет долгов и кредитов. Давайте посмотрим теперь вторую карту. Туз кубков, эмоции, праздник, веселье, что-то радостное ждет вас в этом месяце, куда-то, может, пригласят вас на день рождения – на... вообще будете отмечать какой-то праздник или поедете на природу, где эмоции будут вас радовать, да. Единственное предупреждение по этой карте, что не... как сказать... не увлекайтесь алкоголем, потому что здесь, видите, чаша через край, поэтому, если мы не знаем мира, да, в чем-то, то у нас эмоции могут быть из хороших, превратиться в не очень хорошие. Здесь имейте это в виду. Так... Давайте дальше. Карта Звезда, очень позитивная карта, она несет надежду на то, что в будущем будет все хорошо. Она говорит о том, что у вас могут появиться новые какие-то знакомые, новые люди, новую какую-то информацию будут вам давать, которая вас будет вдохновлять, радовать, давать вам уверенность, вашем будущем, но это тоже природа, возможно, вы вот будете отдыхать на природе, и именно там будете черпать все свои силы, новые какие-то идеи, новые возможности, потому что туз кубков – это еще и новые возможности, если вы одинокий человек э, или девушка, да, вы можете э, обрести вот эту новую любовь, встретить кого-то, да, если вы уже женаты, замужем, вы просто испытаете какие-то приятные чувства, какие-то будут приятные события в жизни. Карта советует верьте в свою мечту, да, чтобы прийти к чему-то. Да. Мы всегда мечтаем, мы строим планы, и карта говорит, это помогает нам достичь наших целей. Если мы не перестаем верить, да, если мы не опускаем руки, мы приходим к тому, о чем мы мечтаем. Чтобы решить вопрос, нужно войти в духовное или астральное пространство. Имеется в виду, что дух, он всегда выше материи. И вообще материя, она создавалась из духовного мира, да. То, что мы видим, то, что мы можем потрогать руками. А начало этого была идея да, Бога, и она пришла именно из духовного мира, энергия а, материя, духовная, да. Они уплотнялись, уплотнялись и создавалась материя. Поэтому если вы в жизни хотите что-то получить, приобрести, создать, то это нужно делать из духовного мира. Как? Например, медитация, да мы в медитации как раз уходим в этот духовный мир, и оттуда мы можем рулить, как говорится, ситуацию, оттуда мы можем что-то менять. И вот такой совет необычный да, для вас, что тельцы вообще материальные такие люди, практичные, если я не потрогаю, я не поверю. А здесь вам предлагается верить, вам предлагается пробовать духовные какие-то истерические, практики, да, выхода в астрал, выхода в духовный мир и оттуда да, решать вот свои какие-то задачи. Ну, Как один из вариантов, конечно, в материальном мире тоже нужно предпринимать действия. Карта говорит, все, во что ты веришь, оно уже существует. Настанет миг, и ты увидишь, что это так. Верь в это. Это главное. И еще она говорит о том, что ты уже прошел какие-то испытания, сделал правильный выбор, и вот эта карта «Приходит звезда», когда уже ты вышел да, из каких-то трудностей, выходишь, и тебе открываются новые возможности, ты их видишь, и это тебя вдохновляет. Совет по этой карте «Поговори со своим Высшим Я, возьми консультацию астролога». Вот смотрите, как интересно, да? Вторая карта, она уже говорит вам про то, что нужно кому-то либо обратиться, либо самому погро... самой погрузиться в какие-то вот такие знания или просто взять консультацию. Слушай голос души, внутреннее состояние гармония – это и есть счастье. Живи здесь и сейчас. Может быть, кто-то из вас все даже потерял, карта говорит, но ты жив, и для тебя этот рассвет. Ну, в смысле, жизнь надо оценивать вот именно исходя из того, что я сейчас на этой земле, значит, я, я нужен да в жизни, значит, я могу еще что-то важное сделать. Рассуждай так, и жизнь у тебя пойдет как бы на улучшение, на изменение. Ты начинаешь новую жизнь, и ты ясно видишь цель по этой карте, да? И вот эта звезда для тебя — знак. Ты просил какой-то помощи? и ты ее получил, то есть не саму помощь, да, а по звезде это шанс, и вы получили этот шанс, в сентябре вы получите этот шанс, теперь твоя очередь действовать, твоя очередь предпринимать какие-то шаги для того, чтобы изменить свою жизнь. Давайте посмотрим теперь по работе, по отношениям. В работе я маг, я все могу, у меня много энергии, у меня приходят какие-то новые идеи, новые возможности. И в работе прямо у вас будет много сил, много энергии, активности. И карта советует, что прояви инициативу, ловкость, общайся с людьми. Ты сейчас способен убеждать людей, да, на что-то их поднимать, начинать какие-то новые дела. Ну вот постарайтесь до 10 сентября, потому что там дальше Меркурий будет по пятна идти три недели, да, он будет, может, тормозить что-то. Вот до 10 постарайтесь все самое важное уже начать и сделать. Карта говорит о том, что вы мастер своего дела, можете получить еще какие-то дополнительные навыки, будьте уверены в себе и у вас все получится. Давайте посмотрим теперь. Да, если вы ищете работу, то тоже движение, активность, вот эта смелость, она поможет вам найти. Если у вас какой-то кризис, то вы можете здесь как бы его решить просто веря в себя, быть уверенным будучи уверенным в себе. По отношениям, по любви, король жезлов, карта хозяина настоящего, карта ответственного семейного такого человека. Как семейного смысла? Человек, может быть, много работает на работе, что-то добивается, но он отвечает за дела семьи, от вас многое зависит, и здесь ни на кого не надо перекладывать ответственность, все зависит от вас. Возможно, кто-то может вам помочь, человек, который занимает какое-то высокое положение, или это может быть ваш отец, или ваш начальник, но если нет, то это значит вы сами и карта говорит о том, что вообще ваши планы, да, что касается семьи и отношений, они достижимы, реальны. А ситуация вообще складывается в благоприятные. Вы можете с кем-то познакомиться, да, с людьми, которые могут потом вам оказать какую-то помощь поддержку, протекцию, может быть, в каких-то вопросах. Важно очень в семье владеть собой, проявлять свою волю, принимать ответственные решения, осваивать какие-то новые пространства, технологии. И... А... Так, сейчас еще я смотрю. Если говорить о самих отношениях, то по этой карте отношения страстные. Мужчина, лидер, если вы мужчина, то это вы, да? Если женщина, то ваш мужчина, лидер в отношениях. И иногда надо еще там много других показаний, да, и для кого-то это может быть брак означать. Совет по этой карте. Возьми дело в свои руки, действуй решительно, целенаправленно, смело, не бойся брать на себя ответственность, и к успеху приведут именно ваши личные усилия. Если вы напрягаетесь, если вы прилагаете усилия, то у вас все получится. Так, давайте теперь посмотрим карту мистера Фримана, который говорит, что нам мешает, не достает, да, на чем нужно, на что нужно обратить внимание. А, зыбкость и опора. Две стороны одной медали. Меня никто не поддерживает, ни на, кого, ни, на, ни на кого не могу положиться, и все на мне, все, то есть на мне не могу расслабиться. Тельцы это на вас похоже, потому что вы действительно очень трудяги, такие работяги, а, умеете вот как раз брать вот эту ответственность на себя, да, и из-за этого иногда очень сильно устаете, поэтому запланируйте в этом месяце себе отдых для восстановления силы, желательно на природе Вторая сторона это опора, хочу поддержки мужа, родителей и близких, но что-то там мешает или может мне не дают да? Нужна надежность в партнере или ищу стабильности Здесь что? Здесь вам карты четко и ясно сказали, что поддержки не надо искать. И что вот здесь, когда даже вы помощь просите, вам дают и вы получаете, все равно карта говорит, что это ну, разовая такая ситуация. Ты должен на себя опираться или должна опираться на себя. И только от тебя, от твоих усилий все зависит. Давайте теперь посмотрим колоду трансерфинг реальности, который говорит о том, как я могу изменить реальность, меняя свои мысли свое мировоззрение. Карта «Семерка разума». Отладка сценария называется карта. И карта говорит о том, что вы зритель в жизни, да, и вы актер одновременно. Не настаивайте на своем сценарии, например, вы чего-то хотите, и вот ну, не получается, например, да. Не настаивайте. Возможно, вы не знаете, что вот второй сценарий, который идет, это более для вас как бы лучше и благоприятнее. Позвольте просто миру двигаться по течению вариантов. Это не значит, что вы должны, допустим, закрыть глаза и отдаться потоку. Это значит намеренно, осознанно двигаться по течению. Где-то натянуть, где-то отпустить. Когда мы плывем по реке, мы, если весла сложим, нас неизвестно куда принесет. Но если мы видим цель, мы знаем, куда мы хотим приплыть, мы можем подгребать просто в одну сторону. Но если, допустим, нас куда-то прямо течением там отбрасывает, да, вот карта говорит о том, что может быть, Именно в ту сторону нам и нужно, да, в смысле не сопротивляйтесь, смотрите и наблюдайте, куда вас несет. Отпустите мир и следите за ним, как мудрый наставник, оставляющий от руку свободу выбора и лишь изредка подталкивая в нужном направлении, да, когда мы молодежь учим, самое грамотное, это вот дать ему самому, да, что-то делать или самой самостоятельно, но если мы видим, что не туда пошел, вот направляем его, а посмотри я а вот здесь, а может быть вот так. Мир тоже самое делает с нами, поэтому наблюдайте, куда вас подталкивает. И если вы будете поступать так, то вы увидите, как мир закрутится вокруг вас. А в большинстве случаев не требуется предпринимать активные действия, вполне достаточно следовать происходящему. Так вы попадете к своей цели самым оптимальным путем. Что это значит для вас? да? Вам сказали, бери ответственность на себя, на работе я все могу. И, Но задача, если вы помните, да, Верховная Жрица, терпение, спокойность, углубленность, прислушивание к своим чувствам каким-то, да, к своей интуиции. И вот карта как раз и говорит о том, что не на пролом вот так иди, дата ты должен принимать решение, но ты не должен вот на пролом идти, а ты должен прислушаться к своему сердцу. А может, сердце скажет, что да, да, давай туда. Вот здесь не получается, а давай вот так попробуем. Может, оно и поддержит, да, вот эти вот изменения каких-то, как бы не сопротивляться им. И вы тогда быстрее придете к своей цели. Итак, дорогие тельцы, у вас шикарный расклад. У вас вы можете познать даже какие-то тайны, что-то новое понять в своей жизни или в себе, да, внутри себя. Может, вы найдете вот эту силу, увидите, что вы все можете старайтесь не залазить в долги, конечно, вам помогут в любой ситуации, это может быть не только материальная, но и любая другая но старайтесь не злоупотреблять этим, да? старайтесь все-таки рассчитывать на себя праздники, какие-то приятные эмоции ждут в этом месяце, новые какие-то возможности и люди о будущем какие-то да, какая-то информация хорошая, приятная на работе у вас много энергии, вы все сможете дома берите на себя ответственность и здесь тоже все можете разрешить разрулить, но нужно прилагать усилия опора, да, не надейтесь на кого-то из людей надейтесь на мир и он, поверьте, что он ведет вас в нужном направлении и все устраивает так, чтобы вам было легче если к этому будете прислушиваться, прислушиваться в этом месяце в сентябре у вас будет все благополучно все шикарно я желаю вам удачи Богатство и процветание, любви, вот этого, может быть, терпения, да, какого-то, которого у вас оно безусловно есть. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями и до новых встреч, дорогие друзья. До свидания.